Че, в очках сидишь? Че? В очках, че, сидишь, говорю. А, да, солнце светит. А -а -а. Я. Понятно. Че, откуда будешь? Из Липецкой области. Че, -а -а. как там? У Липицкой. Не, -а -а. Не очень хорошо. А что случилось? В смысле ну что-то не так <смех> ну там как бы ничего хорошего в принципе нет не случалось никуда в истории липецкой области и поэтому и сейчас ничего точно не случилось хорошего а да. ты я с оренбурга откуда оренбург Оренбург? А, это Казахстан. Почему Казахстан? Россия? Нет, Оренбург это Казахстан. Плохо и знаете. Вообще-то Оренбург это столица Казахской СССР, поэтому... СССР вернее. Какой Казахской СССР? Мы в России живем, а не в СССР живем. Ты, наверное, очень плохо знаешь историю своего родного края, чувак. А Оренбург – это было столицей Казахской ССР. Сказку не рассказывайте. Что было – было. Что есть – есть. Mm -hmm. То есть, это не, сейчас не Казахстан, да, получается? Россия. Казахстан – это Казахстан. Это дальше. Если не знаете. Ну, в смысле дальше? Куда, куда дальше? Дальше после границы российский. Потом. Или не так? Смотри. Декретом Совета, декретом совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 июля 1919 года был создан Киргизский край. Оренбург стал административным центром. Я знаю, ты, оказывается, гуглить умеешь, молодец. То есть, вы, получается, вы казахи? Ты из Казахстана? Какой Казахстан, я тебе объясняю. Тогда давай скажем, Украины не было, России была. Значит, там на. Почему тут Украина? Украина никакого отношения. Украина, насколько я знаю, никакого отношения вообще к Оренбургу не имеет. То есть ты казах получил, ты Казах. Ты Казах, понял. Ну ты хохол. Как дела? Как зла в Казахстане? Как золо в Казахстане? Что там? Ебете, ебетесь. Ебете, ебете. Ебете русню, Казахстан. Ебейте русню в А хлоп Свиней. <кхех> Не, казахи, казахи очень красавчики. Да? Я их да, знаю, ну, я с очень многими казахами дружу. У меня очень много друзей, знакомых казахов. Они ебашат, конечно, москалей. Да, да, да, прям. Да. Вот так. Прям жестко ебашат. Прям. Аляулю, прям конкретненько. Угу. Хорошенько так. Прожарит русскую морду вообще по красоте. Конечно, я я мне присылают мне мои друзья казахи мне мои друзья казахи много видосов, когда они жарят русню. Блять, я кайфую от этих видосов реально. Понятно, Идеально, идеально. Ты наверное, да? Да, Придурок мазохист, ты когда делает это над тобою, понимаешь? А когда это делают над другим, над москалем. А а над, над тобой тоже делали такое. Почему? <клышлен> ну ладно, казах. В общем, казахская земля, Оренбург пускай процветает. Пошел нахуй. <клышлен>